Содержание, неэффективное занятие на этапе обыгрывания, эффективное занятие на этапе обыгрывания, исполнение пьесы целиком, занятие над сложными местами и гигиена рук. В предыдущих частях я рассказывала о том, как правильно разбирать и выучивать произведение. И в этой последней части мы поговорим о том, как заниматься на последнем этапе, когда у нас остается неделя на подготовку к выступлению. Как как мы уже обычно как же мы обычно чувствуем себя перед выступлением Обычно мы ощущаем себя неуверенно и эм, взволновано, особенно если мы подготавливаем новую, необыгранную пьесу, и выступление является очень ответственным. Мы легко поддаемся панике, если не чувствуем никакого улучшения в игре, иногда после занятий произведение становится даже хуже на следующий день. В всегда находятся очень неприятные, Неудобные места, которые никак не выучиваются, которые пугают нас до смерти, и из-за них мы боимся играть всю пьесу целиком. И так как занятия в страхе и волнении влияют на мышцы рук, все это может привести к нощим болям в руках и плечах. И, конечно же, паника и страх, и волнение влияют на нашу повседневную жизнь, делая нас более напряженными, менее уверенными в наших пианетических способностях и в нашей жизни в целом. Поэтому нам просто необходимо иметь очень четкий план занятий на этом этапе. Весь план заключается в очень простой формуле. Исполнение пьесы целиком, без остановок, замечание сложных мест и работа над этими местами после исполнения пьесы. Затем повторение этой же рутины до пяти раз в день. Так что сегодня мы поговорим о том, как правильно играть всю пьесу, как эффективно работать над сложными местами и как при всем этом сохранить мышцы рук и держать их в лучшем состоянии. Если вы не чувствуете комфортно во время игры, это уже другая тема. И именно поэтому я создала систему PianoWell и выкладываю сотни часов программы, которые обучает этой системе здесь почти бесплатно. Так что для того, чтобы не разбрасываться и фокусироваться, и фокусироваться только на данной теме сегодня, давайте опустим эту обширную проблему. Напомним три главных этапа в работе над произведением. На первом э, разборном этапе э, мы представляем звуки, внутренние пробиваем между звуками, гармонизуем внутренние ощущения с правильными движениями рук, анализируем фрезеровку форм и пульс музыки. На втором этапе мы выучиваем пьесу, повторяя ее по мелким и более крупным частям в разных темпах, собирая все части вместе, позволяя всем задачам из предыдущего этапа превратиться в навыки и перейти в мышечную память. И, наконец, на последнем этапе мы обыгрываем произведение. И после того, как мы создали тело игры-произведения здесь, мы вдыхаем душу в это тело. Начните с взятия небольшого перерыва, отдыха от игры на 2-3 дня. Это охладит и успокоит вашу голову, позволит всем задачам осесть в подсознание, позволит им стать более маленькими, крепкими и легкими. Точно так же, как мышцы будут расти в перерывах между тренировками. После перерыва возвратитесь к игре, начните играть с душой, отпустите все задачи, которые вы ставили себе на предыдущих этапах. Сосредоточьтесь только на вашем внутреннем мире, на энергии между звуками, свободно создавая и импровизируя музыку. Такая игра приносит огромную разницу в исполнении. Мое видео, толкающая или притягивающая игра, показывает разницу между игрой, где мы фокусируемся только на выполнении задач, и энергия такого исполнения начинает как бы выталкивать публику, и э, исполнение с открытым сердцем, сосредотачиваясь только на свободной креативной энергии, и эта энергия притягивает публику к исполнению. Игра с выдавливающей энергией — это когда мы настраиваемся на задачи, что нам нужно выполнить во время игры, я буду думать об этом и о том, и вот как это будет звучать. И я также стараюсь выполнить все задачи очень точно и аккуратно. Когда мы говорим об игре с душой, со свободой, которая притягивает сердца публики, нам нужно переключить наше внимание на абсолютно абстрактное чувства а настроиться на глубокий внутренний мир Ну, вы понимаете о чем я говорю. И во время игры вы просто раскрываете сердце и говорите от души. Давайте сейчас поэкспериментируем и услышим разницу. Ой, все равно не могу переключиться. Видите, в моей голове задача, задача, задача. Просто смотрите, полностью сотрите, это только сердце, только душа. Второй вы, возможно, забудете текст. Это означает, я выполнила все очень хорошо здесь. <реш> Давайте попробуем опять. Да нет, не нужно больше, вы уже все поняли. Звучит все абсолютно по-другому. Иногда мы услышим фразы «Чувства не важны». Чувства очень важны! Вы слышите, как такая игра повлияла на мой звук, как это повлияло на то, как я ощущала себя во время игры. Так что да, давайте поговорим об этом сейчас. Как можно достигнуть вот такого исполнения? Скажем, мы сыграли всю пьесу и заметили неудобные места. Вот так нам нужно эффективно работать над ними. Определите что-то, что необходимо услышать, какой скачок или поворот был неудобный. Сразу мы знаем, что нам нужно улучшить движение локтя или интонирование музыкальной речи. Итак, зафиксировали, далее начинаем осторожно доводить до быстрого темпа и повторять это место в контексте большей части. Если вы следуете системе PianoWell, вы знаете, что такое интонация, музыкальная речь и движение локтя. И знаете, как использовать эти элементы игры, чтобы зафиксировать эм, неудобные скачки, повороты или неровность звуки и ритми. Найдите интервал, который нужно почувствовать более ясно, чтобы не мазать, и начните интонировать его более интенсивно с музыкальной речью, двигая локоть быстрее и с большей амплитудой на переходных нотах. После этого начните повторять это место в разных темпах. Когда чувствуете комфортно, начните добавлять секции перед этим местом. Вы заметите, что, что даже если вы чувствуете комфортно, играя только данное место, это только половина работы, потому что игра этого места в контексте будет ощущаться абсолютно по-другому. А, так что проделай, повторяйте более крупный блок в разных темпах. И здесь важно помнить, что полный результат будет замечен только на следующий день. Гигиена рук не только предотвратит переигранные руки, но также сохранит легкость в игре. Выполняйте следующее упражнение, Помните о необходимости дней отдыха, чтобы позволить мышцам расти. И также наблюдайте за состоянием рук во время занятий, берите перерывы и выполняйте следующие упражнения. Для более четких и цепких ощущений в концах пальцев обращайте внимание на скользящую поверхность клавиш или сухие э, концы пальцев. Просто возьмите дольку апельсина и сожмите ее, выжмите ее в платочек, очистите от мякоти и протрите клавиши. И после нескольких секунд такой сок создает липучесть на концах пальцах и клавиши. И это разрешит проблему. И Руменштейн обычно использовал лак для волос.